Всегда говорил и хочу еще раз сказать Женщина не может выйти замуж Я всегда говорил, кстати, несколько слов Об этом, очень часто женщины говорят Андрей Андреевич, я не могу выйти замуж Андрей Андреевич, что мне делать Я не могу выйти замуж а, Существует два принципа Первый принцип, женщины, не думайте о том Что вам нужно выйти замуж Почему? Мир устроен по принципу противоположностей Первая противоположность звучит так Если женщина хочет замуж то мужчина или каждый мужчина, который будет видеть эту женщину, будет видеть в ней женщину, с которой он хочет переспать. И ничего больше. Но женщина же хочет замуж, вы будете встречаться только с теми мужчинами, которые будут видеть вас, женщину, с которой они захотят переспать. Но есть другой вариант событий. Женщины, которые видят в мужчину объект, с которым они хотят переспать привлекут в свою жизнь мужчину который будет хотеть на них жениться именно